Так, ну что, поехали, рассказывай, что у тебя там. Если я вам сейчас покажу свою комнату, это будет вообще, я выгребаю все вещи со всех шкафов. Я все это просто, я все убираю, я все вычищаю, абсолютно все, mm -hmm. что накопилось за эти годы, за 20 лет жизни в этом доме. Ага. Полки вообще пустые. Там, где уже почищено, полки вообще пустые. Оставляю все самое необходимое. И то потом скоро еще это пересмотрю. Вот вот. Потом еще такая штука одна. Вообще ничего не интересно. Ничего не слушаю в Ютубе вообще никакие вебинары, ну, да. никакие сатсанги, никакие медитации. Вот пропал интерес вообще не вижу в этом смысла абсолютно никакого вот Ой, а и вы, нет этого смысла ну вот да вот такие дела и вчера знаете еще такое состояние какое-то вот пришло вообще ровное ко всему да бабушке был день рождения и Вообще не вижу смысла в этом застолье. еле как час посидела и убежала там под предлогом домой, под каким-то... Абсолютно тебя понимаю. Я тоже вот, э, ну, поддерживаю там чуть-чуть социальность, да, и вот приглашают там на разные юбилеи, дни рождения. Я прихожу, и через полчаса, максимум час, я... Вот этот час я думаю, да... Над предлогом, то есть, как его найти. Как да? да, да, да, как оттуда свалить. Потому что вообще нет в этом ни смысла, ни в этих разговорах, обсуждениях, ни в чем. Вообще не, не интересно. Не хочется ни в чем принимать участие в этом. Абсолютно так. Это нормально. Зато, с другой стороны, не знаю, знакомый ли тебе и ты или нет, удовольствие. Уединение. Знакомо. Тихо Очень. сам с собой, что называется. Да. Да? Очень знакомо. И вот люди иногда удивляются, как ты там без пары, стакан воды там и все остальное прочее. Блин, о чем вы говорите? Да. И вот, да, вот этот очень важный момент, очень важный момент. Я не скажу, что вот до этого времени мне прям сильно хотелось пару или как-то. А сейчас не то, что мне не хочется, я там, нет, не, не в этом дело. А дело в том, что я чувствую себя цельной, целой. Понимаете? Вот. Я не буду говорить там, а то сейчас вот э, такое мнение обо мне там сложится. Ну не у вас, а вообще у, у mm. моих подружек там вот это им вообще не понять. Ну, да. Сейчас именно идет тема разговор, у них там женихи появляются там у одной один, у другой вот это они мне все рассказывают и говорят: давай ты, когда ты уже там uh -huh. вот, только одна, ну Например, в тот момент я бы сказала, да вот, да вот никого нет, да туда-сюда. А сейчас просто такое состояние, блин, ну вот целостного. Вот как будто там у меня внутри уже все есть. Ну мужское, да. женское. Вот такая гармония внутренняя. Не знаю. А что не знаю, знаешь? Очень классно. Ну вообще без проблем я не парюсь и не заморачиваюсь. Здорово. Так, скажи мне, после того сеанса второго, когда мы вот в это переживание, да, угу. в стиле твоих несчастных родственников и близких да. людей, хорошо, что-то поменялось вот по твоим наблюдениям? Ну вот по моим наблюдениям, вот сестре же это сделали вот эту операцию, но ей сказали, мы у тебя матку вырежем. Мы удалим, потому что по-другому там никак. Uh -huh. Но они, в конце концов, ее оставили ей. Uh -huh, они сказали, uh -huh. что там все нормально, что там все вот так вот, ну, все лучше, чем они предполагали. Uh -huh, uh -huh. И ей все оставили, и как бы все эта операция прошла нормально. И вот завтра ее уже выписывают домой. Ну и маме стало полегче, мама немножко... Вот, вот это, да. Да, мама такая стала более, как, по отношению ко мне пока, uh -huh. более такая, мягче, что ли. Uh -huh. Но вот один случай у нас произошел с ней. Это еще было до второго сеанса. Вот Нет, не интересует после второго. Просто, знаете, это какая-то как закономерность сейчас происходит. Я просто хотела спросить у вас, что вообще это? Что? А вот, вот этот случай произошел до сеанса. Вот мы ехали на машине, Т у нас есть перекресток. Вот Она очень сильно переживает, когда я за рулем, не знаю почему. Вот, но Она привыкла с папой так ездить, папа очень опасно ездит. Но она привыкла и на меня тоже. Стой, куда ты едешь? Там машина! там. Я просто не выдержала в, в один момент, сказала, мама, да успокойся! Угу. Я грубо это сказала и громко это сказала. Потом я попросила прощения, все, как бы мы обнялись, все нормально. Сегодня мы снова едем, ну, естественно, вот на этом же перекрестке я стараюсь быть очень внимательной. И, блин, тут как назло: я смотрю влево, вправо посмотрела, машины нет. Влево смотрю, машина едет. Все, я ее пропускаю. Не смотрю налево, ага. поворачиваю, а там уже близко машина. Вы представляете, меня прям просто вот семь потов с меня сошло и да. это получилось при маме я знаю что эта закономерность что-то означает это не просто так когда я одна езжу прекрасно ничего такого не происходит я нормально езжу а с мамой вот так произошло но она промолчала деликатно ну промолчала и промолчала А тебе просто надо быть внимательнее не париться там по разным случаям, потому что всякое бывает у меня вот э, тоже был случай. Давно, правда, но он до сих пор до меня загадка. Я заправился, да, из заправки выезжаю на главную дорогу. Она прямая, прям вообще вот чистая. Прямая чистая дорога. Там, смотрю, далеко машина едет, ну, ерунда. Налево смотрю, ничего. То есть, ну, чисто вообще. И я опять смотрю направо. Потому, потому что там никого нет. Выезжаю, и в этот момент виск, тормозов. И этот мужик, который летел мне в бок, он вылетает, ну, выворачивает на эту сторону, да, на встречку. Ну, тот остановился, а я еле-еле ну, ехал, я только на полдороге выехал. И я остановился, у меня шок. То есть, откуда он вообще взялся, не понимаю. Но бывают такие случаи, просто мистически, потому что, ну, не было никого. Понимаешь? Поэтому бог ее знает. Ну, всякое случается, что заморачиваться. Ну, пронесло и пронесло. Ну, надо быть внимательным на дороге, вот и все, и не надо да я уже боюсь не ездить. Бывают такие. У меня вот бывшая жена, она вообще... Помню, случай был. В общем... Мы там проходили одно мероприятие в Калининграде, тогда машины не было. Ну, вот. ну и новая тусовка, в общем, новые отношения и все такое. И ее до нашего города там, подвозили разные люди. Ее потом боялись садить в машину, потому что она как садится, вечно то ли ломается, то ли авария какая-то. То есть что-то обязательно случится, понимаешь? Такие люди, да, бывают, которые там вызывают на себя грозу. Случается лучше рядом. Поэтому, может, у тебя мама из такого разряда. не просто Вот, Ну, ты это не притянула, все нормально, обошлось. Так что, хорошо. Машина посигналила мне. Ну, да. сигналишь? Да ладно, что, как будто... Ну, она же находится в страхе, вот ее страх может реализуется. Вот я так думаю, вот это проявляется у нее. Ну, да. Ну, вот. ну а с братом а, с братом пока все так же вот я с ним разговаривала говорю что там как он говорит все так же жена я с про... ума сходит прекрасно смотри какая ситуация я тебе же рассказывал эту историю про квартиру и разные комнаты с разной функциональностью. Да. понимаешь вот и также разные уровни сознания имеют Разную функциональность, которую можно использовать в этой жизни. Разную функциональность, которую можно использовать в этой жизни. У тебя очень хорошо у тебя раскрывается переживание любви. Вот это вот целостности и любви. Но это только одно из возможных переживаний. А как говорят, дьявол в деталях. И ты помещаешь в это пространство любви... Своих несчастных родственников. Вот что происходит во время сеанса. Угу. А, но реальность в этом случае не меняется. Не меняется. Почему? Потому что в своем сознании сохраняется, в этом случае, да, сохраняются родственники. То есть угу. эта реальность воспринимается как таковая, что она есть. Просто она наполняется качеством любви. Это другая история совершенно. Угу. Есть и другое переживание. Да, нуля, Например. Да? Тогда, когда оно случается, то все, что попадает во внимание человека в этом переживании, это абсурд. Это иллюзия. Это, что это вообще? да? То есть, что? Этого же нет. И вот когда это... Именно случается в нужной интенсивности, вот тогда меняется реальность. Понимаешь, какая история? Да. да. Вот. И вот этому мы посвятим наш следующий сеанс, да. Походим, попутешествуем по этим разным уровням. И здесь просто надо научиться то есть получить навык, да, входить именно вот в это точечное. Понимаешь? В это точечное переживание, yeah. вот нюанс такой, да. Потому что вот эти всякие эзотерики или в адвайте, они, по сути, не делают разницы, а здесь очень тонкие моменты, понимаешь? И вот если или когда да, у тебя получится вот в это переживание войти, uh -huh. причем оно такое странное, ну, по моему опыту, что uh -huh. а переживается по-разному. Есть, допустим, очень глубокие состояния пустоты, где реальность или то, что ну, существование воспринимается как некий невообразимый просто поток энергии, и больше ничто. Да. Так, и тебя нет, и вообще ничего нету. То есть вот так как бы, да я по-другому не могу это выразить, хотя это не описать, конечно но из этого переживания происходит осознание. То есть если оттуда откуда-то извне поступает вопрос да, оттуда происходит понятный ответ, то uh -huh. есть ну, расклад дается да? очень простой всегда изящный и очень точный. это одно то есть оттуда приходит как бы волны понимания вот из этого ничто. Но реальность не меняется в этом случае. Не меняется. А есть другое переживание, когда вот у меня вот в этом видео панопонная старческая деменция, когда ты есть, то есть вот ты такой как, так, такой, как есть, да, и внутренний диалог тот же самый: все то же самое, что и есть. Но оно состояние какое-то шизофреническое, потому что параллельно происходит осознание, что ничего этого нету. То есть ты есть, вот то же самое, и все то же самое, а этого нет. Да? Вот, на что ты смотришь, ну, на что твое внимание обращается, что это такое, этого угу. нет. Понимаешь? И вот это вот то же самое э, качество переживания ноля, которое описано в Хаапонапоне. Я вот. И когда это переживание случается, оно очень такое характерно. Что ты понимаешь, да, что вот, вот эти какие-то озабоченности, там, ситуации брата, например, или отношениями с мамой, там какие-то напряжения. Ты видишь, что это выдуманное. Ну, Нет этого. Вот. Что это просто не более чем плод твоего воображения. И вот тогда это меняется. Каким-то образом невообразимым, но маленький нюанс. У тебя это знание, что все теперь иначе. Раз ты осознаешь, да, или осознала, что это просто плод твоего воображения, ты знаешь, что все поменялось. Нету никаких вопросов, поменялось или не поменялось. Да, вот нет, это просто знание, что все, ну, все вот так. Да? И все становится действительно по-другому, но ты даже вообразить не можешь. Как по-другому? А потом уже, когда э, возвращается обычное переживание. Обычное состояние, да, а реальность разворачивается в ином качестве. Вот так это происходит. Да. Ну, по моему опыту, не знаю, как у угу. но понимаешь, да? Класс, и класс. вот это вот очень интересно, как раз исследование вот, во время сеансов и медитации может быть. И можно это во время медитации, когда ты уже легко входишь да, вот в эту целостность, это же не то, что вот одно, что возможно. Да? Это просто точка отсчета. И ты можешь вознамерить вот это переживание. Да? Ну, раскрыться в духе. Вот это. И раз, оно может случиться. Но маленький нюанс. В чем заключается навык? Освободиться от ожиданий, оценок и сравнений. И все. То есть позволят... вот. Ты э, погружаешься, допустим, целостность раскрывается, а ты, а я вот это намереваю, и раз, и вот это, да, то есть свободное вот от этих напряжений личностных. Вот тогда может ну, так будет, понимаешь, в твоем случае. Вот о чем речь. И вот об этом я как раз и хотел тебе рассказать, что это гамма разных переживаний, абсолютно разных. Ну, а если уж говорить о сиянии света, это вообще другая, другой аспект. Это очень мощная, ну, такая бывает интенсивность, что она просто сжигает. Ну, вот сжигает все, что вот в сферу внимания попадает, и все. Как знаешь, капелька воды на раскаленный утюг. Любое представление, любая концепция, пшик и нет. И тогда тоже происходит освобождение, просто более интенсивно. Оно другое, нежели нулевое состояние. Вот. Так что так. И... А вот у вас на канале э, Хана Панапона, по-моему, 6, 6 часов, что ли, это его Нет. книга? Да, я хочу отдельное, отдельное видео снять про это Панапона. Я посмотрю ее, я не смотрела вообще. Не надо? Нет, я... Или отдельно как-нибудь с тобой. Мне просто легче рассказывать, чем вот на камеру говорить. Да? Когда я рассказываю, мне меня... <смех> порядок. Когда есть жертва. Да? <смех> <На против>. <смех> <смех> <смех> вот. Мне так легче, и мы просто отдельный момент выберем. Хорошо. И я тебе просто расскажу в деталях про это Хапанопона. И не надо будет тебе тратить эти свои там, 6 часов в драгоценных. Хорошо. Понятно, да? Итак, резюме Теперь во время медитации Ты можешь вознамерить То самое нулевое состояние да? И уже из него Рассмотреть угу. Напряжение да, в отношениях с мамой Рассмотреть, что там у брата с женой и все на свете, да, и тогда это просто все и трансформируется. Вот о чем речь. Mm -hmm. А так, когда, понимаешь, ты в целостность вносишь, в эту любовь, да, это есть. Есть. И все. И оно не работает вот это изменение. Mm -hmm. mm -hmm. Понимаешь? Это облегчает или может облегчить твою реакцию твое отношение к этим вещам, то есть эм, отрешенность, да, не принимать это всерьез, чтобы оно на тебя не воздействовало, но оно будет, понимаешь? Ну, событие будет. Понимаю, я понимаю, да, да. но я, мне почему-то казалось, что это вот это состояние вообще нет, что, нет, нет, нет, э, всегда, что тебе там кажется во время сеанса, не имеет значения. Правда является сама жизнь. Mm -hmm. То есть вот что в жизни происходит, вот оно, вот оно реальность, Понимаешь? Mm -hmm. вот. Поэтому надо очень, э, как сказать, честно, что ли, критично и в то же самое и объективно относиться к происходящему. Вот. И потом... то, что, то, что твое состояние поменялось, это огромный шаг вперед. Просто это вот твое достижение но это далеко не все что возможно вот так. понятно конечно да ну вот о чем мы хотим поговорить а я уже думал ну я вообще правда у меня такое было состояние что вот реально все просто смешно вот ну нет ничего это просто все смешно это все выдуманное вот это то да вот да, такое было состояние, что я там я себе ничего не надумывала. Я не надумывала, не... я просто видела, что это, это mm. вообще это пусто, все пусто. Вот это вот этого вот, да. нет. А видишь, если не произошла трансформация, значит где-то не дожали. Mm. И вот на следующий день, да, я проснулась тоже, и у меня вот такое состояние, что ну вообще подошла к зеркалу и смеюсь, ну вот реально это все ложь, просто ложь. Угу, угу. И вот такое чувство, вот, э, и дальше, например, вот если происходили со мной какие-то такие моменты, не очень, и я сразу вспоминала это, но ну, это все же ложь, да, это все да, иллюзии, да. и все, оно лопалось, как мыльные пузыри, и все это состояние какое-то негативное сразу уходило, все. Да, да все так, но видишь, это твое состояние негативное уходило, а если ситуация сохраняется, да, ну, сохраняется. Да. Значит, вот здесь где-то что-то как-то буксует. И на самом деле эта тема, требующая исследований, вот буквально исследований. И самоисследований. Но ну, подчеркиваю, это важно очень: в процессе переживания, вот эта критичность неуместна. То есть переживание отпускай, пусть, ну или позволяй ему раскрываться. Вот оно есть и есть. Прекрасно, все хорошо. Да? А вот э, потом, наблюдая за жизнью, да, ага, вот четко, это поменялось, прекрасно, все, значит, это работает, берем на вооружение. А если не поменялось, да, можно уже тут вот покопаться, где-то вот личностное искажение вмешалось, может быть, какая-то заинтересованность. Ну в общем какие-то личностные искажения, да, и если вот они присутствуют, я думаю, это все смазывает, как-то так. Вот. ну поработаем над этим но самое главное что первый показатель да это твои личные ощущения самой себя Да. вот <с two> хорошо конечно все все поменялось вообще прям все и мне знаете еще а, я такой человек что я вот когда загораюсь какая-то идея, я прям, а, у меня все внутри вот так вот горит, все это надо сделать. А сейчас у меня, я знаю, что я это сделаю, но внутри спокойно Нет. нету вот этого, ну, вот этого чувства возбужденного там <губい> да, да, да, да, да, страсти вот это да, понимаешь. Она, она отвлекла, но идея осталась, и я вижу эту цель, и я спокойно к ней иду. Я знаю, Будет, что это точно случится. Во, классно, супер. Например, это я вот про Америку рассказываю, mm -hmm. что я точно знаю, что я уеду, потому что все, все, все, все так как надо складывается. Но mm -hmm. ушло вот это а -а -а! Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. бешенство, бешеная страсть. Ушла. Да, да, да, да, да, да, понимаю. Про работу также, я тоже включенный, еще тот трудоголик. И тоже у меня какие-то идеи появляются. А, все горит. А сейчас я знаю, да, я сделаю это. Но у меня все внутри спокойно, я делаю, оно все получается. Вот, супер. Ну, классно. Но видишь, как говорят, эго змея трех тысячах голов. То есть одно отрубаешь, другая, или две другие вырастают. Поэтому реальность... Вот эта реальность будет пробовать тебя на вшивость. Как и любого mm -hmm. из нас. Все время будет пробовать на вшивость. И вот здесь, да, как говорится, Бог в помощь. Вот эти твои переживания целостности, отрешенности и всего остального. да, Вот они, что называется, Бог в помощь. Вот об этом надо помнить. Быть начеку. Mm -hmm. Это я уже вообще зарубила себе на носу и знаю, это прям, какой че наш, <связано> всегда <связано> в голове у меня. И понимание людей, да, оно раскрывается более глубокое. Вот ты видишь человека, да, и видишь его мотивации, почему он поступает так. Вот. И оно mm -hmm. уже на тебя так не воздействует, чтобы он там не делал. Становишься как бы взрослее, да, люди, не то что ты лучше их там, или еще чего-то, но ты видишь, вот они вот вот, бю -бю -бю, вот эти вот свои пузырьки, да, играют, ну ладно, то есть вот так, да, отлично, ну ладно, все, да-да, пока, до встречи, счастливо, до свидания, ага, спешимся, пока. Благодарю за просмотр. Ставьте лайк под этим видео, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал «Чистое сознание».